И всем привет, ребят! С вами снова я Миха Плей. И я играю в Адоптный. Что со мной бегаешь? Отстань от меня! Ну что ты за мной бегаешь, пацаны? вы? Помогите, пожалуйста! И сегодня я, короче, хотел бы поработать в кицерии. Но для начала мы зайдем в салон Тачи. А чтобы это было? Просто. Я как раз вам еще покажу свою машинку -манкомаску. У меня, кстати, есть легендарный Грэппл-фу Смотрите, вот он Легендарный Это зубы вампира Ну, можем и тут, в принципе, работать Конечно, но прицель интереснее. Так, ну что Ого, сколько он всего хочет Вы Просто видите Я вот коплю, короче, на сколько? Четыре вот тысячи. Это можно. Вот, ну вертолетик. Я наверное купила За две семьсот. Поймали карт. Это вот раньше видимо на к... своей машине приехала. Байк за 4000. 700, -мо! моё А тут что? Ничего нету? А где машина вот та самая крутая? Рич, и Рич Сколько это? 1800, блин. Тут просто обновились реально. Так, тратимкий рич. Я у вас ничего не буду покупать, потому что у вас скидки нет. Ой, поняли, да? Ну короче, ребят, если тут будет новая работа вот именно в этом в салоне машины то я обязательно на нее поеду работать давайте а... блин, с первого лица так неудобно ездить си а да. блин мне показалось, что там семь было ребят, просто реально что за Маша? Что ты делаешь? А, надеюсь, никто не успел. что О! Я хочу быть, я хочу быть. А, нет. Ну да, блин, как тебе дать? А, я не могу. Ну, без разницы. Видите? Так, давайте-ка пока что тут Ну что ты так прыгаешь, ну блин, ну А, а у нас уже Подошли Да. Так, ну, о, да, да, да. Bye.